Кстати, о второй беде. Вот я не понимаю, почему только у нас на дорогах, я же много езжу по России, только у нас на дорогах два знака дорожных рядом всегда. Вилка и нож, и рядом красный крест. Вот это меня. Это что, поел и... Давай, лечись немедленно. Да я много, не... По... Я действительно много путешествую, многих выражений не понимаю. И я не понимаю, люди понимают эти выражения или нет. Вот, например, скажите... Что означает выражение «незаконные бандформирования»? Это что, где-то есть законные? Я тогда даже знаю, где. А как вам нравится выражение «незаконная торговля наркотиками»? О, это что, по лицензии надо торговать наркотиками, что ли? А многие бизнесмены сегодня жалуются, что у них денег в обрез. А ведь многие бизнесмены евреи. Я не понимаю, как еврей может жаловаться, что у него денег в обрез. Вот я понимаю так, есть ли у кого-то денег в обрез, это достаточно. А насчет путешествий, вот даже на перрон придешь, многие же бывали на перронах, на вокзал, скажите, я не понимаю, почему только у нас на перронах перед отправкой поезда продают инструменты. Да, кто-то говорит, купил недавно, да, и я по-этому тоже. Иду по перрону, причем... Такие бомжеватого вида мужики ходят, открывают коробки с инструментами, говорят, мужик, смотри, а там гайки, гаечные ключи, отвертки. Это что, в наш поезд без гаечного ключа не садись? Ко мне лично подошел такой бомжеватый, подмигнул мне, говорит, не узнал, говорит, мужик, купи цены ниже ворованных. Я говорю, ты бомж? Он говорит, Джеймс бомж. А еще по всей России на перронах мягкие игрушки продают, плюшевые, детские, вот эти, бегемотов, человеческий рост, жирафов выше вагона. Откуда такое количество этих игрушек? Ими что, зарплату выдают по России? Причем продавцы наглые такие на перронах в окошко суют тебе, прямо. это вам ха-ха, а я спать лег, шторы не закрыл. Ха-ха, просыпаюсь, а у меня тени бегемотов, жирафов. Я думал, глючить меня начало уже. И при такой несуразной жизни, <къем> я не понимаю, откуда все набрались умных слов. Все теперь знают, что такое аура, чакра, мантра. Спрашиваю человека, у тебя насморок? Что-то ты знаешь, аура разорвалась. Лоскуты вытекают через ноздрю. А у тебя чего? Чё Че ты вялый? Чакру отдавили в автобусе. Ага, с кармой слиплась чакры у тебя. До того договорились, что выступая по телевидению, политолог всерьез сказал, почему развалился Советский Союз. А оказывается, потому что Ленин лежит в мавзолее не по феньшую. Да я не только у нас не понимаю. Я и, наз... кстати, названий многих не понимаю. С утра начинается. Телевизор, телевизор включишь, там. В Чечне взорвали, тут утонули. Там раздавил асфальтирующим катком. Тут что-то обрушилось. Одно хуже другого. Вы смотрите передачу «Доброе утро». Вообще, я так вот смеюсь, делаю наблюдения над другими людьми. Имейте в виду, что я считаю что высшая степень чувства юмора – это когда человек может посмеяться над собой. Ну, не всегда мне лично удавалось посмеяться над собой. Высшей степени чувства юмора я не достиг, но иногда удавалось. Например, на Кипр я попал первый раз в 1989 году, а это был Кипр еще того времени. Кипр не знал, что такое офшорная компания, он не знал, что такое маржа, что такое откат. Кипр еще не был нашей республикой практически, финансовой в то время. Я участвовал в такой гастрольной группе, наши гастроли были по Израилю. А в то время Израиль был враждебным нам государством. И поэтому прямых рейсов не было. Все рейсы шли через Кипр. И вот э, актер, которого многие советские люди очень любят, и молодежь тоже должна знать его, Василий Лановой был в этой группе. И мы с Василием Лановым возвращались в Советский Союз через Кипр. Нам надо было на Кипре провести несколько часов, часов пять. И Василий говорит, поехали позавтракаем утром на берегу моря. И мы приехали, и нам показалось, что мы в хороший ресторан пошли. На самом деле это сегодня понятно, на уровне студенческой столовой, но тогда нам это нравилось, все множество блюд, там, самообслуживание, мы вообще не знаем, что есть что, там чоусы, круассаны, мы ничего не понимаем в, этом, в этих названиях, мы что знали, килька засиженные мухами и не засиженные мухами, и Василий говорит, я не могу в этом разобраться, я буду завтракать, как всегда, давай возьмем яичницу, а я говорю, что-то она зеленая какая-то, Вась. Он говорит, ну, у них не может быть плохой яичницы, это же капитализм. Мы верили тогда в капитализм, в демократию. И вот мы берем яичницу, к нам подбегают уборщицы-киприотки и хочет над нами. А мы говорим, а мы возмущаемся. Не они не понимают по-английски толком уборщицы, не мы. То есть они знают какие-то слова и мы какие-то, но мы знаем разные слова с ними совершенно. Поэтому очень трудно общаться, общаемся жестами. И эти три уборщицы говорят... Показывает на яичницу, this, to look, to look, смотреть, и на глаз показывает, вот так. Оказалось, мы взяли муляж яичницу. из папье-маше, представляете, да, вот мы советские люди, ничего не знали. И говорит, to look, to look, а Вас Василий говорит, да, да, глазунья, значит. Много можно рассказывать. Я когда-то мы выехали за границу, э, Ширвин, Державин, Шванецкий, я, начало 90-х годов, только-только рухнул Советский Союз, и все равно мы ничего не понимали, у нас не было денег за границей. А нас поселили в Германии, в гостинице, 4, ну, нам сказать что это четыре звезды, но там от силы полторы было звезды. Может, даже одной не набиралось, не знаю. Там жили в этой гостинице русские звезды. Мы-то убишь. И турецкие строители. значит, Нас в то время приравнивали к этому. И на этажах перемешаны все были. А турки, они вот... Да, а это мы выступали на одной такой презентации, где вообще был стол, фуршет. Но нам не хватило, потому что мы русские. И каждый из нас сумел украсть по бутылке водки. Вот это потрясающе. Звезды, крадущие водку со стола. И мы собрались все, говорим, пойдем. Ну, напились мы сильно тогда, я помню. До того, что стали в Кельне искать Нотрдамский собор. значит, И нашли. И восхищались. А потом Жванецкий говорит, я хотел бы еще как-то посидеть, вот такая компания, замечательно, пойдем. Ширин говорит, ну, пойдемте к нам в номер с у них так номер побольше был, посидим. А вот, как оказалось, у всех есть. А закуски ни у кого. Вот, потому что как-то ну, как неудобно закуску воровать. Ну, водку еще и куда не шло. Так. И ушел. А закуску как-то наполнять надо. Карманы. Ну, а Ширин говорит, я достану закуску. говорит он. А дело в том, что тур, турецкие строители, они заказывают в номер обычно еду. И если не доедают, то выставляют подносы в коридор. Вот так вот. И ночью, когда идешь, у них вот все, что они не доели, вот так вот на подносах стоит в коридоре. Ну, Жванецкий говорит: точно достанешь, достану. А где? Надо знать места, говорит Ширвин. А Ширвин прикольщик потрясающий. Причем все с умным видом, все элегантно. Ну и действительно, пришли к нему в номер, и они с Державиным ушли куда-то, возвращаются с тарелками еды вообще. Ну, как-то очень разная еда, совершенно. Жванецкий говорит, что-то какой-то системы нет в том, что вы принесли. Сирин говорит, система есть, но пока знать рано эту систему.